Отец, на, возьми. Спасибо. На еду тебе. Спасибо. Ну, я то, что мог, я просто сам, я безработник. Спасибо. Вот, И по помойкам не лази. А? По помойкам не лази. Я, я, я, так... вот. я просто все, что мог, я просто сам подрабатываю, то на то так. Ну, вот. Просто Дай может бой тебе бой. это, может тебе есть нечего Дай вот. А ты бездомный что ли или что? А нет, не хватает. Не хватает. У тебя так то так-то вообще хлеба-то хватит. Или что ты еще тебя взять? А? а? Или что-то еще тебя взять? Не надо. Просто смотри, как бы это. Okay. Извини. Друзья, ну вот я пока прогуливался до магазина. Такая вот ситуация. Мне очень приятно. Встретил дедушку. из меня и за голос. Я болею. А, бездомного. И я ему купил.. А, все что смог, хлеба, батон, но думаю, это лучше, чем по помойкам лазить, друзья. Хотел ему еще денег, так, дать какую-нибудь мелочевку. Сам небогатый, сам муторствую, или как это правильно говорить, сам я сейчас где-то, как колымлю, вот, колымлю, ну, какие-то копейки, чтобы что-то купить, поесть, вот, бутылы вот дедушки хлеба, Наверное, надо было что-то еще взять. Думаю, еще его увижу. У меня будет больше денег, я ему возьму там, пачку сосисок, не знаю, там лобосы, Может, палку. А, также хлеб ему возьму, может, попить чего-нибудь. Вот поэтому, друзья, не судите меня строго, что я просто а, он у магазина ко мне подошел и спросил меня на мелочь. Я сначала думал, друзья, что это пианино. Оказалось, это тянец, который я его не первый раз уже замечаю, лазит помойка если у меня получится с ним подружиться я, может, о нем еще поснимаю вам может, даже чем смогу ему помочь ну, финансово там не буду, наверное а мало ли, может, ну, на пищу вообще, друзья, вообще на пивчево не похож, но на продукты я ему возьму поэтому не забываем подписываться, ставить лайки и пишите комментарии, подходит мне этот формат новый формат вот этот или нет видео добрые дела для людей я решил делать